Привет, народ! Как дела? Я Джей. И сегодня я расскажу вам, как пользоваться хлопушкой. Кадр 1, дубль 1. Но сначала we один совет. Не доверяйте хлопушку But кому угодно. Потому что оператор, оператор скажет: маркер, и тот, тот займется чем-то другим, другим, когда будет нужен. Вам нужен второй ассистент режиссера или оператора. Сцена 2. Начнем с надписи на хлопушки. У нас есть название проекта. Есть номер сцены. Номер кадра, который начинается с единицы увеличивается каждый раз при смене положения камеры и замене объектива. Номер дубля. Он увеличивается после отключения камеры. И еще есть номер ролика или карты памяти. Здесь у вас имя режиссера и оператора постановщика. Тут они совпадают. Дата, ее я не буду объяснять. Ваш FPS, кадры в секунду. И фильтры, если вы их используете. Вы можете снимать в помещении или на натуре. И тогда указывайте днем или ночью. Второй so ассистент держит хлопушку всегда на готове. Где хлопушка? Yeah. А, oh, чувак, man. нашел. И знает, какой стоит объектив. Умеет найти положение, где хлопушка полностью в кадре. Если слишком темно, может понадобиться фонарик. Как только все готово, должно произойти что-то вроде этого. Пожалуйста, тишина на площадке. Звук. Запись пошла. Камера. Камера включена. Маркер. Сцена Market. 5, 1. дубль 1. И мотор. Вы so говорите только кадр и дубль. Кадр 5, дубль 1. Кадр 9, дубль 3. Кадр 11, дубль 7. Не забудьте хлопнуть весело и звонко, с четким щелчком, потом будет легче синхронизировать. Если нужен второй хлопок, просто скажите. Второй удар, кадр 5, дубль 1. Ну режиссер скажет. А, все отлично, но давайте сделаем еще дубль с того момента, где вы говорите. Я люблю тебя. Номер дубля всегда увеличивается, но называете вы его до съемка. Кадр 5, 1, до съемка. Иногда вы хлопаете, но камера выключается до команды мотор. В этом случае номер дубля остается тем же, но вы добавляете PFS. Это значит после файл старта. Отмечается как кадр 21, дубль 4, PFS. Иногда в каком-то дубле не пишется звук. Если это так, мы называем это b, -E -B -E что означает «без звука». Тогда не хлопать, не называть кадр, не называть дубль, ничего. Просто накрыть и держать хлопушку для монтажера на потом. И вы должны держать хлопушку пальцами между планок. Бывает, использовать хлопушку в начале кадра неудобно. Из-за одного, и из-за другого, по любой причине. Ничего. Нет проблем, но тогда оператор говорит, хлопушка в конце, а не маркет, ну а режиссер скажет, снято, и все надеются, что звукооператор и оператор не забудут не отключиться, и вам покажут хлопушку и крикнут, хлопушка в конце, тогда второй систем держит ее вверх, тормашка, кадр 8, дубль 4, хлопушка в конце, теперь камера и звук могут отключаться. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И если вам понравилось это видео, можете смело поделиться им. И как говорит Арни, I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.